Следующий вопрос. Какая глубина истории инструментов Moex? Часть инструментов имеет глубину истории с 2012 года, часть инструментов доступны с 2014-2015 годов. Сейчас список инструментов был расширен в апреле 2019 года, поэтому по этим инструментам, которые добавились в бета-версии платформы ATAS, по ним история копится только с апреля. По тому списку, который находится по ссылке, там есть список тех инструментов, которые уже достаточно давно добавлены.